Всем привет, меня зовут Екатерина, и я преподаватель в онлайн школе Манманлай. На сегодняшнем мини-онлайн уроке мы с вами разберем тему Гу китайская живопись. Описывая тему сегодняшнего урока более конкретно, ее можно назвать Хуа Хуи Хуа. Или четыре благородных цветка. Говоря о Гохуа, ни в коем случае нельзя забывать, что все написанное имеет в себе скрытое значение. Цветы, птицы, животные, люди и горы. Надеюсь, что сегодняшний мини-разбор пробудит вас интерес к китайской живописи и искусству. Итак, давайте начнем. Первый цветок — это цветок ланхуа. Ланхуа — китайская орхидея. Этот цветок, возможно, с легкостью можно пропустить при любовании китайской живописью. Однако скромность и изящество являются ее главными достоинствами. В Китае ланхуа, китайская орхидея, символизирует достоинство и благородство. Второй цветок – мэйхуа. Мэйхуа – китайская слива. Китайская слива в Китае символизирует баланс им Благодаря тому, что этот цветок сочетает в себе несочетаемые вещи – грубые черные ветви и очень нежные легкие цветки. Третий цветок это в нашем понимании не цветок вовсе, это джудза. Джудзе это бамбук. Бамбук является символом стойкости, непреклонности своих принципов. Самым главным качеством бамбука является его гибкость. Даже под самым сильным ветром стебель бамбука никогда не сломается, а только лишь прогнется и заново будет расти. Четвертое растение это дзюхуа китайская орхидея. Дзюхуа является просто фантастическим очень ярким, пышным цветком, который цветет в Китае до поздней осени. Своим ярким нарядом дюхуа встречает наступающие холода. Девятого месяца, девятого дня по лунному календарю китайцы также отмечают праздник, который посвящен цветению дюхуа. Дюхуа является символом стойкости и смелости. Конечно же, символика этих цветов выходит далеко за рамки Гохуа. Эти цветы и растения можно встретить также в известных просто легендарных китайских фильмах. Так, например, дюхуа в фильме Проклятие золотого цветка является символом сопротивления, а Джудзе в фильме Крадущийся тигр, затающийся дракон показывает э, характер главной героини, ее твердость принципов и несгибаемость характера. А вы знаете, в каких других китайских фильмах встречаются четыре благородных цветка? Напишите свои ответы в комментариях. А если вы хотите освоить любой уровень HSK, предлагаю вам присоединиться к нам в онлайн-мини-группы. Все подробности в ссылке в описании.